Здравствуйте! Сегодня мы наконец завершаем наш небольшой цикл роликов, посвященный антикоммунистической книге сэра Карла Раймунда Поппера «Открытое общество и его враги». И наконец сегодня у нас пойдет речь о великом и ужасном Карле Марксе. Зрители, конечно, помнят, с какой ненавистью говорил Поппер о Платоне. Они помнят, с каким презрением он говорил о Гегеле. И вот тут уже, говоря о таком ужасном враге, хочется ожидать, что Поппер прямо вот расчехлится. И, увы, мы остаемся разочарованы. Внезапно Поппер говорит о Марксе с определенной симпатией и предельно уважительно. Дело в том, что по мнению Поппера Маркс был, в отличие от коварных и злобных Гегеля и Платона, Маркс был истинным другом свободы истинным гуманистом, который видел пороки и проблемы своей эпохи, своего времени и пытался помочь обездоленным. Что же такое случилось с Марксом, что из друга потенциального открытого общества он стал возлейшим врагом? А случился Гегель. Дело в том, что по мнению Поппера, вот эти враги открытого общества на протяжении веков и тысячелетий Постоянно пытались тереться в доверие к друзьям от свободы и открытого общества, выдать себя за своих, стать такой пятой колонной и, по сути, уничтожать движение к свободе изнутри. Но раньше это получалось довольно посредственно. Это не очень получалось и у Платона, и у Руссо, например. А вот у Гегеля получилось. Действительно, потенциальный друг демократии и открытого общества – Поддавшись очарованию гегелевского историцизма, стал на точку зрения этого самого историцизма, а значит стал врагом открытого общества. Напомню, что историцизм это крайне критикуемая поппером концепция, согласно которой у истории есть некие объективные законы, которые можно познать и с которыми можно предсказывать дальнейшее развитие истории, выступая таким образом чем-то вроде пророка. И вот Маркс, который мог бы стать замечательным обще... ученым в общественных науках, вместо этого превратился в пророка. Собственно, анализируя взгляды Маркса, Коппер очень подробно останавливается на его, конечно, философских предпосылках. И он сходу замечает, что Маркс не был материалистом. Почему же так считает Поппер? Да, он говорит, что Маркс находился под некоторым влиянием французских материалистов, но если мы посмотрим на труды Маркса, то он ведь не отрицает каких-то высших порывов души человека, он не отрицает, наоборот, даже ставит целью освобождение человека от гнета вот этой вот экономической необходимости. Ну, проще говоря, Поппер не понимает разницы между диалектическим и метафизическим материализмом. И на основании того, что Маркс не является метафизическим материалистом, он его объявляет на самом деле дуалистом. Говоря, что у Маркса есть и идеалистические, и материалистические моменты. Что же касается самого исторического материализма Маркса, то Поппер видит ошибку здесь Маркса в том, что Маркс отождествляет детерминизм и научность. То есть принцип детерминизма, суть, которая сводится к тому, что существуют объективные законы развития явлений, что у каждого явления есть некая причина, необходимая его вызывающая. Вот по мнению Поппера это не является синонимом научности, а Маркс, пытаясь научно анализировать общество, приписывает обществу вот такие вот объективные и непреложные законы, подобные законам природы. Что же касается самой концепции экономического детерминизма, учения о том, что экономический базис определяет надстройку, возвышающуюся над ним, то на самом деле Поппер опять же говорит о нем с довольно большим уважением и говорит, что Маркс заметил действительно очень важный момент. Он заметил наличие экономических причин, различных событий истории, различных общественных явлений. И ну, ошибка была Маркса в том, говорит Поппер, что он абсолютизировал это открытие. То есть, э, в действительности далеко не все можно свести к экономическим явлениям, но вот Маркс обнаружил экономические явления, как что-нибудь причиной, и сказал, что это причина всего. Вообще же, главная заслуга Маркса видится Попперу в том, что именно Маркс произвел радикальную революцию в общественных науках. По сути, Поппер прямо отмечает, что... В общем-то, общественные науки можно строго разделить на то, что было до Маркса и после. Вернуться вспять уже невозможно. И главное открытие заключается в том, что Маркс, по мнению Поппера, сделал социологию автономной. То есть, если на него какие-то события объясняли психологическими явлениями, то есть в социологии действовал психологизм, то Маркс рассматривает некие явления в контексте именно общественных институтов, независимо от человеческой психологии. При этом, однако, вот этот вот научный элемент у Маркса дополняется тем, что под влиянием Гегеля, как уже было сказано, Маркс стал историцистом. И его концепция это чистейшей воды историцизм. А тот факт, что это историцизм, означает, что Маркс превратился в пророка. И по мнению Поппера, это пророчество целиком ошибочно. То есть, с одной стороны, Пророчество Маркса ошибочно и не соответствует реальным событиям, но ну, а с другой стороны идеи Маркса крайне ошибочны. Но кроме этого, они еще и крайне вредны и опасны. Но Поппер предвидит возражение, что ему скажут, как же так, если Маркс так во всем ошибался, почему же вот есть, посмотрите, опыт Советского Союза и его достижения. И здесь крайне любопытный момент. Тогда в 40-е годы... Поппер даже не думает опровергать наличие достижений у Советского Союза. Но он продвигает идею, в противоположность этому, что между советским строем и марксизмом нет ничего общего. На самом деле идея довольно часто повторяется самыми разными антикоммунистами, ну, особенно посоветскими. Но обычно это делается в контексте критики Советского Союза. Да, тут говорят, что вот Маркс сказал, может, и умные идеи, но вот эти русские все испортили, неправильно все сделали. Так вот, Пуппер разводит Маркса и Советский Союз с прямо противоположной целью. Для того, чтобы достижения Советского Союза не стали подтверждением марксистской теории. И вот в этом контексте он анализирует исторический материализм Маркса. При этом, который сводит, конечно, к экономическому детерминизму. При этом он критикует всячески как, так называемых вульгарных марксистов. По мнению Поппера, эти вульгарные марксисты э, так понимают Маркса, что сводят его всего к неким, опять же, психологическим причинам, что, детская людьми движет там жажда наживы, э, жадность и тому подобное. Ну, им, как бы, Поппер воюет с этими вульгарными марксистами. Но у меня тут два вопроса: во-первых, где он таких ульгарных марксистов вообще откопал, но во-вторых, ну зачем выступать в роли такого уж капитана очевидности. То есть да, он говорит совершенно очевидные вещи, пересказывая, что нет, Маркс говорил не об этом. И вот этот самый экономический интерминизм имеет очень, опять же, опасное следствие. Ну, С одной стороны, он действительно подчеркивает важное явление классовой борьбы. Само это явление Поппер не отрицает и говорит, что да, заслуга Маркса, что он указал на наличие в истории классовой борьбы. Ошибка есть Маркса опять же, что он абсолютизировал это явление, обобщил его и распространил на все общественные явления, в то время как Поппер отмечает, что какие-то общественные явления объяснить классовой борьбой нельзя. Например, сложно объяснить классовой борьбой историю математики. Ну, здесь опять же, да, Поппер выступает в качестве капитана очевидности и приводит очевидно абсурдные примеры. Что же касается опасности вот этого вот исторического материализма, заключается она в том, что Поппер обозначает как бессилие политики. По мнению Поппера, учение Маркса сводится к тому, что раз надстройка, в которой включает в себя также юридическую и политическую настройку то есть право и государство, так как она определяется экономическими причинами, то на самом деле политика бессильно что-то изменить. Иными словами, в интерпретации Поппера Маркс утверждает, что средствами одной лишь политики ничего изменить в принципе нельзя. Но это, как отмечает, Поппер находится в противоречии с собственно, тем, что как действуют марксисты, которые активно занимаются политикой и не видят, что это противоречит как бы, основаниям их учения. Но опасна эта идея, на самом деле потому, что она, во-первых, не позволяет марксистам увидеть, как можно использовать политику для облегчения положения рабочих. Что можно, например, вводить регуляции да, трудового дня, некие, вводить охрану труда определенные законы, по этому, по этому посвященные и так далее. То есть политикой можно улучшать положение рабочих, что и нужно, по мнению Поппера, сделать. И это было бы реформистским путем. Это было бы путем реформы, не революции. То есть путем, находящимся в всецело в рамках открытого общества. Но что еще более опасное... Игнорирование политики не позволяет марксистам увидеть опасность злоупотребления власти, и поэтому марксисты оказываются бессильны противостоять каким приходу тирании, что, конечно, для Поппера неприемлемо. И вот Поппер подробно анализирует это историческое пророчество Маркса, и оно, по мнению Поппера, сводится к тому, что Маркс утверждает, что есть увеличение производительности труда, соответственно, есть Концентрация производства, отсюда все общество делится на два больших класса пролетариата и буржуазии. Они сталкиваются, и в результате мы приходим к революции и бесклассовому обществу. И вот по каждому из этих пунктов Поппер очень подробно критикует каждый элемент вот этого марксовского анализа. Не будем здесь подробно останавливаться, потому что это значило бы пересказать на самом деле все марксистское учение. Но отмечу несколько таких моментов, показавшихся мне особо странными. Во-первых, Поппер замечает, конечно, что Маркс основывает свою теорию на трудовой теории стоимости, и по мнению Поппера эта теория экономически неверна. Но здесь интересное замечание Поппера состоит в том, что по мнению Поппера эта теория не только не нужна, она не нужна. она вообще не имеет никакой роли в марксистской теории. То есть, марксистскую теорию можно полностью восстановить, вообще не прибегая к трудовой теории стоимости. И, собственно, Поппер пересказывает Маркса своими аргументами. Ну, если кратко, то суть в том, что он все сводит к спросу и предложению. И, значит, увеличение спро... предложения рабочей силы ведет к обнищанию. И не нужно для этого никакой там теории эксплуатации, никакой теории прибавочной стоимости. Ну, то есть что получается? Поппер придумывает нового Маркса и воюет с этим придуманным Марксом, как он считает, улучшенным Марксом. Ну а второй момент связан с тем, что Поппер отриц... набрушивается с критикой на вот последний шаг. Он говорит о том, что вот Маркс говорит, да, допустим, есть два класса. Ну, допустим, они сталкиваются, и один из них приходит к власти, и остается всего один класс. Но значит ли это, спрашивает Поппер, что придет бесклассовое общество? Нет. Потому что класс объединяет классовое сознание. А классовое сознание существует только в борьбе классов. А значит, разбороться больше больше не с кем, то классовое сознание исчезнет. Вот это вот слившееся в едином порыве пролетариат перестанет чувствовать себя чем-то единым. Ну а значит распадется на новые части, на новые классы. Как можно было читать Маркса, что подумает, что все тут сводится какому-то там порыву там не знаю классового сознания что это не сугубо экономический момент без классового общества мне честно говоря непонятно кстати можно отметить даже что копер который хвалит маркса за борьбу с психологизмом сам же по сути в этот психологизм в определенной степени впадает но тем не менее вот он говорит что пророчество маркса не сбылось в том виде как он говорил марксу но в каком-то смысле оно все-таки сбылось Дело в том, что Маркс анализировал общество своего времени, английский капитализм 19 века. И Поппер признает, что там была эксплуатация, там было угнетение. И он даже оправдывает Маркса, что Маркс психологически можно понять, говорит Поппер Маркса, который говорил о том, что государство всецело является инструментом в руках плавающего класса, потому что в то время иногда так и было, когда капиталисты угнетали рабочих, а государство этому способствовало только, и вот эти демократические рычаги невозможно было задействовать. Но э, все же капитализм изменился, мир изменился, и на самом деле Маркс э, сказал верную вещь, говорит Поппер, тот капитализм, который он описал, действительно исчез и прекратил существование. В этом смысле Маркс оказался прав. И здесь, конечно же, включается еще один очень важный момент. А именно то, что вот, это вот само представление Маркса о том, что государство является лишь инструментом в руках правящего класса, означает, что марксисты... По сути, не верят в реформы существующего классового государства и считают демократию буржуазной демократией, то есть, опять же, инструментом господства класса. По мнению Поппера, здесь на них плохо повлиял Платон. Платон поставил неправильный вопрос. Он спросил, кто должен править. Как известно, сказал, что должны править философы. Ну, а Марс говорит, должен править пролетариат. Так вот, по Попперу это неправильный вопрос, потому что он вообще не имеет никакого смысла и нет того, кто в какой-то момент правит. И как раз демократия это система сдержек и противовесов, которая не позволяет какому-то одному классу править. Соответственно, нужно не пытаться захватить власть, пролетариату. Да? А если пролетариат хочет улучшать свое положение, он должен использовать демократические рычаги, чтобы как-то все исправлять. Но здесь же возникает еще одна проблема. Маркс и в этом его главная опасность Маркс был апологетом насилия. Маркс говорил о том, что насилие в истории возможно во время революции. Он показывал, как революционные события прошлого были основаны на насилии. И да, Поппер говорит, что есть разные марксисты. Кто-то более радикальный в этом отношении, кто-то более умеренный. Говорит, что мы не будем прибегать к насилию, но если нам ответят насилие, мы ответим тем же и так далее. Так вот. Поппер это яростно отвергает. По мнению Поппера, допущение Марксом насилия является одним из самых ужасающих собственно, элементов его концепции. Поппер признает возможность насилия. Только в двух случаях. Во-первых, если у нас тирания, чтобы сбросить тирана, можно применить насилие и установить демократию. Потому что в пересирании нет демократических механизмов устроения тирана. И второй момент, когда есть демократия и какая-то сила хочет прекратить существование демократии, захватив власть, ну, тогда им можно противостоять тоже насилию. Так вот, Марк же допускает из применения насилия и для захвата власти определенным классом, в том числе пролетариата. Что для Попера неприемлемо и что, по его мнению, на самом деле ставит марксистов в очень опасное положение. Ведь они таким образом выступают врагами открытого общества, потому что выступают против демократических процедур, на которых основано то самое общество открытое. При этом из-за этого Поппер обвиняет марксистов, коммунистов в том, что именно они способствовали приходу к власти фашистов и нацистов, соответственно как же так? В чем же была вина коммунистов? В том, что они недостаточно противостояли нацистам, потому что считали их всего лишь продолжением политики буржуазии. А, ну давайте согласимся, что коммунисты недостаточно боролись с нацистом, на Ну а тогда спрашивается, где же были столь любимые поппером друзья открытого общества? Где же были либеральные демократы? Почему же, получается, Поппер прямо признает, что никто, кроме коммунистов, нацистам противостоять не мог. Только они вот не дожали. Вообще, это очень э, характерная штука, что Поппер иногда довольно странные пассажи выдает, где практически выставляет себя чуть ли не марксистом. Он действительно в молодости изучал Маркса и совсем молодым был, даже какое-то время считался его сторонником марксизма. Иногда это странным образом проскальзывает. Но здесь еще очень важный момент. Как было сказано, пророчество Маркса не сбылось, да? но опять же могут возразить, вот посмотрите, на на идеях Маркса коммунисты в разных частях мира да, организуют какую-то практику, вот там есть Октябрьская революция, есть Советский Союз, и это все Поппер объясняет как самосбывающееся пророчество. По его мнению, Маркс, будучи изначально ученым, Опять же скатился вот этот гегельянский историцизм и по сути создал религиозную доктрину. То есть марксизм имеет силу религиозной доктрины. В нее верят как в религиозное пророчество. А мы знаем, что религиозные доктрины способны двигать людей на какие-то подвиги, на большие деяния. Соответственно, все, что натворили марксисты, они сделали под воздействием религиозной веры вот в это вот марксовское учение. И таким образом, да, они верят в это учение, во имя его что-то делают, а потом говорят, вот смотрите, учение сбылось. А в действительности законы, открытые Марксом, не работают и никак вообще не действуют. При этом даже у Поппера есть довольно интересное замечание о том, что он предлагает посмотреть, а что было, если вот, например, Социалисты, они вот не поддались тем религиозным чарам, рационально бы раздумывали, проводили какие-то мероприятия, реформы, а потом бы на Западе везде посмотрели на это все, увидели, что это хорошо работает и рационально бы это все заимствовали. В общем, он рисует настолько нереалистически рай нам, что тут челюсть отвисает, если честно. Но вот это вся, все эти моменты, да, они к чему на самом деле нас приводят они нас приводят к тому, что вот эта долгая история вот этих самых врагов открытого общества, которые создали доктрину историцизма, они повлияли в конечном итоге на Маркса. И в результате они испортили Маркса, потенциального друга открытого общества, они сделали его врагом. И вот да, хоть при всей своей симпатии к Марксу, казалось бы, и при признании его определенных заслуг, Поппер однозначно утверждает, что да, испорченный Маркс действительно враг открытого общества. Ну а у нас на сегодня все. Оставайтесь на связи и до новых встреч.